Откуда? В Республику Бурятия. А? Республику Брядье. Что стреляли по нам? Не знаю. Ну кто? Вдруг твой не стрелял? стрелял? Стрелял я, я сам не стрелял. Как зовут его? Не знаю, тоже ты назывался. Жив... Тебя как зовут? Данил. Данила. Все, лежи, пусть живой, пусть не драй. Слово года рождения. Блядь, В 203. 203?